Врачам нужно учить людей, как быть здоровыми, а не лечить таблетками. Веники жгли, свечи Нет, там стоят. Там... Распутин останавливал кровь у цесаревича. Я выступаю в виде оператора, то есть некий оператор, который пропускает через себя, помогает человеку. Я вам энергию отдал, вы получили, вы мне должны энергию ту же отдать, чем-то. Он смотрит на тебя и говорит, это что, все что ли? Я говорю, а вы что хотели, за чтобы я тут спотел, что ли тут есть? Мы идем в больницу. Что делать? Болеть. Более, а да. раньше у нас как это называлось? Здравница. Если буду умирать, не режьте меня. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Владимир Тюняев и Вести Валкон. Сегодня мы с вами поговорим на интересную тему целительства. И у нас в гостях Олег Вовк, наш друг, с которым мы давно уже занимаемся темой Здоровья сохранения, здоровья сбережения и вообще целительства. И сегодня мы с ним встретились для того, чтобы вспомнить нашу прошедшую историю по некоторым вопросам. А в частности, вот Олег, расскажи, пожалуйста, как ты начал целительством заниматься, кто твои были учителя и вообще, что из себя представляет как раз твой метод целительства? Здравствуйте. Ну, начал я свой путь с 95 -го года. Таланты у меня открылись, видно, созрел в тот момент. Сейчас мне 51 год, тогда мне было, не помню, 25-24 года. Учился я в спортивной академии, был спортсменом профессиональным, трудился в бизнесе, то есть я так сам по себе был коммерсантом. Mm -hmm. И когда открылись вот эти вот неожиданные такие вот таланты, то... Я был очень сильно удивлен. Почему? Потому что я когда попал на обучение, тогда Игнатенко Альберт Венедиктович проводил семинары, они были недельные, то есть по неделе они шли. Достаточно были не такие неудобные, некомфортные. Но после рабочего дня всегда можно было попасть на эти семинары. Игнатенко, еще раз. Альберт Венедиктович. Альберт Венедиктович его очень много и часто показывают за рубежом. Да. Его уроки. Да. А, и дали, он да. в 90-х годах вместе... Подзабыл фамилию, ЭНИОМ такая была организация, он был да, президентом да. этой организации, но, к сожалению, овальное увлечение целительством, оно привело к некачеству тех услуг, которые давали люди. И он сказал, что это превратилось в некий бизнес, и он сказал, что я ухожу из этого направления, дабы... Ну, не очень корректно это все было. Там, ну да. К сожалению, и сейчас это ругательное слово, там, имеется в виду экстрасенсу. Я себя к экстрасенсом никогда не относил, там, не занимался этими делами. Угу. Я стремился всегда к тому, чтобы людям непосредственно помочь каким-то образом. И, естественно, я стал изучать эти моменты. Познакомился на этом семинаре с лучшим целителем тогда Урала, это был такой Якорнов Александр Александрович, который научил меня, диагности... меня научил диагностики ручным способом. Очень интересная такая, уникальная вещь. А, еще что самое интересное, что я в одночасье поменялся, то есть я раньше был очень жестким человеком таким. Ну, рукопашник там, служба в армии свой отпечаток отложила и так далее. Боец был. Боец, короче. да, боец. Э, э, пил, курил, гулял, там весь пакет, короче, полностью. Потом, ну, видимо, через это многие прошли. <связывая> да, но потом я э, вот когда познакомился, я понял, что это очень сильно разрушает меня. И я переменил э, изменился очень сильно. Друзья, естественно, были все. Ну, что это такое? Ну, вплоть до того, что там. Э, Люди приходили, ты лучше, Олег, пей, кури, гуляй, только вот этой штукой не занимайся. Mm. Я, ну, Естественно, у меня были такие еще сначала колебания, но потом я сказал, нет, нет, это не мой путь. Вот мой путь как раз созидательный. Он научил меня трудиться ручным способом. Так интересный такой момент был, что я, честно говоря, даже не подразумевал, что руки могут снимать определенные сигналы с организма человека и методом диалога внутреннего ты определял и правильно ставил диагноз хотя я мое мои знания медицины они остановились на уровне физкультурной академии которые первые вот у меня mm -hmm. образование было потом я уже на психолога выучился и так далее у меня несколько образований все время учусь. И сейчас тоже я учусь. Что было интересно? Интересно было то, что я понял, что я могу действительно вот таким вот энергетическим откликом через руки снимать какие-то сигналы у человека, которые я получал подтверждение о том, что действительно у человека какие-то отклонения есть. Да, я их быстро находил. Взял потом целый альбом друзей. Начал всех диагностировать по фотографиям и так далее. До тех пор, пока не пришел ко мне добрый человек один и сказал, Олег, вот я к тебе пришел, как к другу, а у меня все друзья старше меня, на лет 10-15. Угу. И он пришел и говорит, говорит, слушай, говорит, а да зачем ты мне вот это все рассказал? Взял мою фотографию, продиагностировал это все. Зачем ты? Чего это делаешь? -то? Я такой понял, елки-палки. Оказывается, я эго свое тренировал вот эти вот, <дит> диагностики. Потом я понял, что у человека искать заболевания не надо. Это, это, это неверный путь. Почему? Потому что вот, а, слава богу, вот этот добрый человек мне, друг, он мне сказал, вот я когда-то условно, да, там в кавычках, отравился супом, там борщ ел, там, к примеру. И теперь ты мне эту тарелочку опять даешь и говоришь, давай, дружище, покушай, вспомни, как это было. А это негативная информация. Я тогда начал задавать себе вопросы, что да, я энергетически информационно нахожу какие-то моменты, но надо дальше идти. Что-то здесь не хватает. Хотя все повально занимались именно вот ручным методом, но я понял, что это, это древний способ все-таки диагностики. И старался перейти на диагностику, не включая руки. То есть начал ментальную, ментальную. или астральную или ментальную, ментальную астральную да, да пытаясь э, просканировать человека взглядом ну, к сожалению после того когда я этим научился тоже делать все люди сказали, что у меня стал тяжелый взгляд. Я такой думаю, Недобрый. Недобрый, да. Что ж там доброго увидишь А когда ты концентрируешься, то действительно у тебя, вот при концентрации взгляда, людей немножко это напрягает, когда ты, конечно, смотришь таким вот образом. Я опять понял, что опять нужно что-то каким-то другим путем идти. И пришел к тому, что мне нужно было научиться. Чтобы появился такой некий комплекс, который позволял бы не заниматься поисками болезни, а дать что-то такое в комплексе человеку, чтобы оно глобально на всю, на всю систему усилило его. И по нужной тематике, по его просьбе, мы добавляем какие-то вкрапления в эту информацию. И она локально тоже действует. И слава богу, совместно развиваясь с Альбертом Диктичем и вот, Игнатенко, мы пришли к тому, что энергоинформационный вот такой вот носитель стал вот мысль, программа, такая условно. Ну, программа в кавычках, потому что люди не, не, некоторые не любят, они думают, что программирование какое-то ну, да. происходит. Но не надо э, забывать, что все-таки НЛП существует. Да, и, и оно хорошо работает. И, работает. Э, э, У на... нас телевидение и вообще многое, что там использует этот метод. Я за любой метод, лишь бы он шел во благо человека. Вот. Но не ломая его. То есть, э... Здесь вопросы. Да, да. Вопросы. Я имею в виду вопросы относительно безопасности. Тех, да. тех методов и воздействий, которые целитель оказывает на пациента. Мы переходим от диагностики к процессам целительства как такового. То да. есть восстановление того или иного органа или системы. Или психоэмоциональной оценки с точки зрения его облика морали, где кроется причина его проблемы. Я просто добавлю, что с точки зрения нашего опыта, также где-то с начала 90-х, что причина в душевном, духовном плане, через энергетические каналы, на физическом плане образуется блок. На энергетическом плане блок образуется, на физическом уже боль образуется. А причина в его характере. То есть, несогласие с теми правилами духовно-нравственными, которыми, в принципе, нам установили Боги или Бог. Абсолютно верно. И как раз, когда я начинаю коммуницировать с людьми сейчас, когда мы занимаемся корректировкой э, или, или восстановлением человека, да? Да. то есть, мы не занимаемся лечением, мы, мы его корректируем, восстанавливаем и вспомогаем ему, вспомогательное даем, что? И, естественно, основа, основа, однозначно духовно-нравственная основа. Если нет духовно-нравственной основы, бесполезно. Результат, да, он может, будет. Временный. Но он будет временный, да. Будет сразу... Ну, вот практика показывает на моих вот сеансах, когда я дружусь с людьми. В течение недели мы решаем задачу. Человека получает облегчение. Он... Но жизни у него, у него ничего не меняется. И, соответственно, у него получается вот этот вот период... То есть, он хапанул, грубо говоря, я ему показал, как это сделать. Может, потом говорю ему, что нужно сделать определенные действия и исправить какие-то моменты, которые он нарушал. Это опять мы возвращаемся к духовно равственным аспектам. И когда он их корректирует, то и все меняется. То есть, уменьшается этот э, пласт, который идет к нему отрицательно этой информации, которую он сам же и заработал. Э, и идет к нему на отработку. Древние называли ее кармой. Вот. Ну и, да, да, и пока он ее, извините, не отработает, о каком здоровье мы можем говорить? Поэтому и начинаем мы о чем? Мы говорим о том, что духовно-нравственную составляющую мы даем ему в виде любых знаний. То есть, ну, у меня это есть определенные там какие-то правила, дружище. Вот принес нам Буда, Мухаммед, Аллах вот эти вот законы, да? Ты хотя бы их-то выполнять можешь или нет? По Закон – это запрет. Ну да, покон. По покон – это жить как следует, по совести. По совести, да, да. Вот именно, по совести. Я говорю по совести, а он говорит, нет, у меня философия другая, дружище. Я такой говорю, тогда вам не ко мне. Идите Ф... к врачу. Философия – это взгляд на жизнь. Да. То есть, устройство человека, его взгляд на жизнь по каким-то правилам. То есть, он отрицает совесть отрицает духовные планы Развитие он, он не то, что отрицает. Он э, говорит, что у него есть определенный свой алгоритм, который, якобы, он в кавычках там э, считает, что он не нарушает ничего. Хотя он по сути дела нарушает. А, а тогда зачем он к тебе пришел, вопрос? А вот, как говорится, проблемы-то откуда, если он ничего не нарушает? Так, так это же разъясняется при встрече, ну, человеку разъясняешь, и он с этим не согласен. говоришь, э, он сначала согласен, же... люди же хитрые, понимаете? понимаешь, Володь они же как сначала, они говорят, да, да, все хорошо, вот получают результат, уже у них есть облегчение, они говорят, ну, слава богу, все хорошо. И даже говорят, слава богу, <смех>, что тоже от них не всегда можно ну, да. это... И в конце концов, потом смотрю, а ситуация-то не... опять откатилась. Угу. Я говорю, так, значит, вы не делаете то, что я вас прошу. Рекомендации всегда дается ну, человеку о том, чтобы... что ему нужно выполнять. Да. Вот. Каких... Какому своду правил ему придерживаться нужно. И когда человек действительно идет и выполняет, ну и плюс определенные есть наработки, но ну это уже такие определенные по здоровью, он выполняет, я его контролирую, приходит, я его откорректирую еще какие-то моменты, но я всегда говорю человеку так, который приходит, это все, что с вами происходит, кто в этом виноват. Но ему хочется показать в другую сторону. Ну, естественно. <с> вот. А вопрос к тебе тогда. Методы безопасности то есть, вот, по нашему мнению, и исходя из нашей практики, uh -huh. я не занимался целительством, это не моя ипостась, но мои коллеги занимаются и занимались. Uh -huh. Прежде чем начинать работать или трудиться с человеком, который хочет, чтобы ему помогли целитель спрашивает а можно ли ему помочь то есть вот раньше бабушки там или кто-то отговаривал или отчитывал вернее молитвами но они берут всех они вот видимо на связи с богом молитвами определенными вибрациями которые от молитвы начинает работать вибрация определенных этих молитв то есть, вибрационный ряд и воздействие на... Ну, энергетичность на... определенная, ну, да. божественная. И да. она начинает, естественно, восстанавливать на клеточном уровне, на психоэмоциональном уровне. Это вот свет. Я так бы это назвал. Свет входить в душу человека, который... Убуждает человека задуматься о том, что он что-то неправильно делает. И он начинает что-то делать угу. сам с собой. И первое, спросить, можно ли ему помочь. Потому что некоторым, в принципе, нельзя. По их без, кармическим без, делам каким-то. И... Он не хочет, например, быть здоров. Или он, э, извини, там чем-то неблаговидным Нет. занимается. И вот мне помогите, ребят, я вам денег заплачу. Здесь вот... Вопрос такие. Здесь, Володь, здесь, ну, само собой, разумеется, я спрашиваю всегда. Да, это То обязательно. То это обязательно, да, потому что это может быть, не мой клиент. Конечно. И когда э, идет диалог, ты задаешь вопрос, получаешь ответ, и ты иногда человек приходит. Естественно, я не всех беру подряд. То есть, это нету. У меня... Э, вот это, чем я занимаюсь, это не бизнес у меня лично. То есть Но это, у нас это тоже не бизнес. Это, Ты же знаешь, сколько да, лет уже. Какой это, это бизнес? Мы это, занимаемся просвещением по да, большому счету. Да, Вот моя задача как раз вот на нужные рельсы человека поставить. Да. Ну, по помочь ему встать на эти рельсы, потому что, ну, вот целитесь в том моменте, как я занимаюсь. ну это. это... У меня никогда не было это вот, деньги на первом плане. Ни в коем случае. Но это правильно. Вот. Вообще, и... ты вспомни, например, вот к любой бабушке приходили. Угу. Ведь люди несли то, что они могут принести. Да, да. И оставляют. И никто не устанавливает цен. По большому счету это правильно. Но ныне жизнь такая, что люди, даже когда им помогли, не ценят это. Они не оценивают той меры, затраченной энергии целителем, угу. А, да. которые они получили. И это много таких примеров. И все-таки приходится какие-то устанавливать приз для того, чтобы а, вот ту меру отдачи, ведь есть кон обмена. Ты отдал, тебе должно вернуться. Да, оно все равно возвращается рано или поздно. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Но тратить понапрасную энергию тем, которые не хотят, что-то делать или приходят вторично как у нас было по, по, по практике когда приходили через три года с одной болячкой потом через год потом через три месяца ребят все завязываем целительством заниматься смысла нет потому что вы ничего не делаете Человек, который пьет не перестал пить который курил не перестает курить я тоже отказываю Вот если Знаешь, несколько раз смысл такой в этом да? да скажут, ребят ну вы что-то сделайте хотя бы Подметите дома, да, немного уберитесь, а уж работа над душой, над эмоциями, это самое сложное. Самое сложное работа духовная, которая подразумевает изжить из себя эмоцию и наработать качество положительные. То есть злость заменить любовью, раздражительность спокойствием и так далее, и так далее. То есть это это сложно и естественно все хотят таблетки, ну в основном. А, вот. Я-то тружусь как раз на том моменте, что трудиться нужно в человеке, ну я так работаю, я работаю с информацией, энергоинформационной составляющей человека. Почему? Потому что еще в 1911 году Розерфорд, он когда изучал атомы, он сказал, что материи всего лишь в атоме 1%, а мы все из атомов состоим, а остальное тогда что? А вот остальное как раз, это та информация, по которой все правильно работает, притягивается, ну, отталкивается. Да, есть конечно. поля, есть да, энергия, есть конечно. все остальное. И тогда очевидно тогда что? Тогда очевидно, что медицина наша лечит сколько в человеке процентов? Один. Один. <звы> но она не лечит. Ну, она пытается. снимает симптомы. Да, но снимает. Ну, снимает она, слава да. богу, шагнула далеко. Ну что тогда снимает, что-то делать, но упираясь в физические аспекты, mm -hmm. она ограничено в своем, вообще в своей ипостаси. И здесь я хочу как раз затронуть тему, которая даже в нашей официальной медицине называется «предупредительная политика». То есть, это те меры здравоохранения, угу. которые должны приниматься государством, врачами по предотвращению заболеваемости, а чтобы предотвратить заболеваемость, что нужно сделать? Это нужно просвещать население, как правильно питаться, как правильно содержать дом свой, как правильно относиться друг к другу, как правильно воспитывать детей и образовывать, как правильно относиться к супруге, и к супругу, к родителям, к природе, к минеральному миру, к животному, к растительному. Это и есть. Профилактика здоровья человека. А у нас этим практически никто не занимается, особенно врачи. Врачам нужно учить людей, как быть здоровыми, а не лечить таблетками. Это же очевидно. очевидно. Почему это не делается, непонятно. Все начинается, Володь, с названия. С названия. Я... Это просто банально, это все очевидно. Это... Когда это говоришь, люди начинают задумываться на этом. Мы идем в больницу, что делать? Болеть. Более, а да. раньше у нас как это называлось? Здравница. Здравница. То есть люди шли... Нет, здравницы были в Советском Союзе, ехали в санаторий здравницами <свят> назывались курорты Крыма, здравницы Крыма, да. здравницы Кавказа. Да. Ну Убрали же. Убрали. А, нет, <свят> я сейчас не знаю, может, они и есть здравницы а Кавказа? слово убрать. же, это же ну, не, не мне теперь нет, говорить, минуточку, информация. Минуточку. Такая, да. А у нас называется как министерство? Здравоохранение. Здравоохранение. Да. Такое, они должны соответствовать данному названию здравоохранения. И то, что сегодня делается в здравоохранении, это не соответствует названию. Не соответствует, На соглашу, На да. потому На... что все очевидно. Ты к врачам ходишь к зубному бывает, ну, ну, наверное, вот комиссию надо проходить, тут надо идти какому-то ну, да, оружие, то есть на водитель, со социальные какие-то моменты мы мы выбросить, а без них никак да. нельзя, потому да. что ты не будешь иметь возможность что-то сделать в мире проехать на машине, не получив водительские права, не, не пройти комиссию, не получить разрешение на ношение оружия, например, или, и так далее, и это очевидно и естественно. Ну, не надо забывать, что все-таки медицина нам помогает ну, в таких крайних ситуациях. Когда да, отрезала да, или оторвало да. что-то, надо причинить. Это э, реанимация. Да, реанимация, раз, э, второе, травматология, два. И ну, это когда что-то случается, да, это полевая хирургия. Да, да. Это, она нужна, естественно. Хотя многие врачи, особенно те, которые занимаются вот, сердцем угу. и так далее, и так далее, ну, это так. Может, не анекдот, но понаслышке я от врачей слышал, если буду умирать, не режьте меня. Пожалуйста. А, не, не реанимируйте. Не да. реанимируйте. Это, была целая, это была целая серия передач. Я видел, когда наблюдал да. эту картину, где действительно у врачей даже татуировки были на теле, чтобы не реанимировали. Ну, это, да, говорили. Вот. Это, я да. лично не видел, но... Я, говоря, я видел, видел, я видел, я смотрел. Да, интересный такой момент. Но э, не помню какой хирург, главный хирург России, в свое время, не помню его фамилию, чтобы не ошибиться, он сказал, что э, медицина, когда признается в своем бессилии, она берет в руки скальпель. Кстати, хочу э, еще раз остановиться на том, что э, по статистике заболеваемости медработники э, болеют чаще и... Э, Уровень заболеваемости у них в разы выше, чем у населения. Так, такое это количество факт. информации через себя негативно допустить. Да. Же... Но вот скажи, пожалуйста, почему же тогда официальная медицина так негативно относится как раз к информационным методам лечения, к волновым, к волновым воздействиям? Каким образом Распутин останавливал кровь у цесаревича Алексея? Каким? Он это делал по телефону. Как? За счет чего? У него останавливалась кровь. Хотя а, придворный медик, это один из тибетских а, целителей, который травками и всякими снадобьями. Я, говорит, медик, я вот химии могу что-то сделать. Да, остановить, боль снять. Но я, говорит, не бог. А ты, говорит, Распутину угу. от бога получаешь. Каким образом, Вот на мой взгляд, что это определенное волновое воздействие, можно сказать, от, сверху через него проходит свет, который восстанавливает или останавливает, и восстанавливает иммунитет, и останавливает процессы разложения, и в том числе тоже кровотечение. Почему не исследуют это, я не знаю. И, тем не менее, например, академик Гуляев, вот, с которым я был на одной из передач, которая, когда он мне вопросы задавал, он исследовал, те же воздействия э, дистанционные человека на предметы. Это известные с Кулагиной эксперименты проводились. И сделали вывод, что оказывается, все равно воздействие не полевой. А идет, как будто бы у него лопаются там какие-то пузырьки в влаги. И вот за счет этого выброса двигаются предметы. Никак не может официальная медицина согласиться с тем, что существуют те силы, которые... А обладают физическим воздействием, то есть силой, но они природу имеют другую. И почему эта наука не исследует, вот совершенно непонятно. Видимо, тогда ей придется проститься с теми постулатами, которые сегодня находятся в основе всей медицины. Скорее всего, действительно так оно и есть. Дело в том, что мое такое вот субъективное мнение по поводу того почему они этого не воспринимают потому что они может быть не до конца знают и понимают наш инструмент который у нас есть а почему они его не не, не воспринимают и не понимают потому что им его никто не дает я когда проводил семинары в швейцарии у меня было человек пять или шесть врачей которых я обучал именно информационному вот этого духовно нравственному коммуникациям с больными. Угу. И когда они мне писали отзывы, сейчас, сейчас вспоминаю, у меня прям урашки спине идут. <свот> вот писали отзывы, мне просто мне это приятно, когда вот врач, специалист, и когда они начинали это применять, зная, как это работает, даже просто мысль человека, желание помочь человеку, она уже помогает ему ему уже легче становится. Он уже лучше воспринимает все, что ему дают. Ну, как бы это не, ни... ну, медицина. Я против медицины вообще ничего не имею против. То есть, Я тоже не мо имею Они много. молодцы, они много чего достигли и слава богу. И дай бог им там развиваться дальше. Вот есть у тебя э, инструменты, допустим, в целительстве там ручной метод. Я от него ушел, потому что для меня это такой, это кирка какая-то, вот такая, это старый метод уже, он уже изжил себя на самом деле. Ну, руконаложение, <соединяем> это и, и исцеление, или, вернее, снятие <соединяем> да. боли это известно. Когда у счет. тебя, я пример сюда привожу: вот у тебя есть гектар земли, ну, у да. тебя стоит лопата и трактор. Чем копать будешь, дружище? Ну, естественно, трактором удобнее и быстрее. Ну, может быть, затратнее. Затратнее, да. В смысле. Ну, по финансам, да. Все, что появляется новое, люди и наука, они, к сожалению, не успевают они. Вот это информационно-прорывное вот это, да, сейчас как-то... Так это не новое, Олег. Бух, вылететь, давно забытое старое. Давно забытое старое, да. Но еще раз говорю, что раньше, вот люди, когда работали вот руками, я когда вспомню эти 90-е годы, когда там веники жгли, свечи там стоят. 90-е годы известный Кашпировский. Это такая, столько атрибутики там, я не знаю. Ну, точнее, знаю, я это все видел, это, всю эту атрибутику. У меня очень много знакомых, которые занимались целительством. И когда они говорят, Олег, а как Вот ты, ты работаешь? Я говорю, мне это ничего не нужно. Они говорят, как? Я говорю, ну, у меня, правда, из-за этого немножко идет недопонимание клиентов. Потому что они говорят я им говорю, ну давайте вот приседьте там или при, при, при, при ну ложитесь Прлечь. там, да, прилечь там э, поудобней, там какую-то медитацию провести, какую-то молитву произнести, разные подходы, то есть вот таким вот образом. Может быть, иногда я чуть-чуть прикоснуться, ну, чтобы э, улучшить и ускорить там какие-то определенные моменты. Но э, когда с человеком позанимался, и он смотрит на тебя и говорит, это что, все что ли? Я говорю, а вы что хотели, чтобы я тут спотел, что тут есть? 10 рубашек поменял, пока с вами там работал? Я выступаю в виде оператора, то есть некий оператор, который пропускает через себя, помогает человеку. Вот. Соответственно, моя задача э, обучить человека, чтобы он перешел на самоконтроль. И э, это большое благо, когда человек понимает. Это для меня очень большое да. благо, потому что он, по сути, исцеляется. Вот само исцеляется, я бы даже так сказал. Ну, с помощью, естественно, Творца нашего. И, кстати, часто вот мне в медики медике говорят, а почему ты думаешь, что он есть? Я говорю, слушайте, друзья, ну, говорю, все, что нас окружает, это кто сделал? Ну, человек. Ну, говорю, конечно. Сто? Не, ну, стол, ну, вот, сто. дом, это все да, человек. Да. Я говорю, хорошо, вот по каким-то законам, э, за законам человек вот это сделал. Ну, там пришла там мысль, он там это все сотворил и так далее. Я говорю, ну хорошо, а кто создал Вселенную? Вот что там, ничего не сталкивается, все по каким-то определенным законам. Тот-то здесь или тот-то там? Ну, там сталкиваются кое-что. Ну тоже, ну, наверное, да. по каким-то правилам. И э -э приходят действительно к тому, что, ну да, действительно, наверное, какой-то создатель присутствует. Не, ну извините, без солнца ничего расти не будет. Без воды также и без земли. Опять первоэлементы, которые с Востока как бы пришли, а это наше... Древнейшая традиция, да, система я... пяти элементов, Когда проходят энергии по определенным стихиям, которые влияют, и они у нас находятся. И, то есть, этот кон тождества, вспоминаем, что в малом большое, в большом малом. Об Мы... этом надо вообще-то исследовать это и преподавать в институтах. Я просто вспоминаю, вот некоторые исследования и встречи были у нас в Институте медицины катастроф и наши коллеги Зубарев и Пичугины мы разговаривали на эту тему, но вспоминая учебу свою, они говорили, а что, нас нам ничего не давали. Мы только поняли чуть-чуть, что такой человек, когда пришли в Институт космических исследований или в Институт ныне, Бурназяна или Институт биофизики, ранее бывший. Там исследовали здорового человека в Институте космических исследований, там смотрели, что такое здоровый человек, и они начинали понимать, как это работает. А вообще, полевые структуры, которые являются основой человека, ну, основой оболочки определенной его, кроме физической, как они воздействуют, и вообще, что изменяется в них вообще, ну, это исследует восточная медицина. Сейчас, слава богу, это и в медицину нашу вошло, там аппараты фоля, например, или ГРВ-камера Короткова, профессора, который показывает как раз энергетику человека и по изменению энергетики посмотреть какие проблемы у него в каждом органе хотя с нашей точки зрения это в принципе разных сейчас аппаратов много но это сиюминутная съем да, информация да, а глубина как раз Говорят, вот наши технологии, да, вот которые и ты э, с нашими антеннами работал, да. Но ну, а что она? Ну, пассивная антенна. Что она делает? Да ничего она не делает. Она какой-то спектр переизлучает, как-то воздействует. На что уже доказано. И в Швейцарии вот, э, два года проверяли. Да, действует. Да. Оказывают целительное воздействие на организм, на клетку, восстанавливает ее, и онкологическую, в том числе и на вирусы, воздействует. А, а, а почему показывает? Я сейчас хочу сказать даже: почему. Да. Почему? Потому что мы, вот с, с тобой и с вот и с Валконом да, полностью, мы подходим к изучению человека как зная, как человек устроен. У нас люди не знают, ну, конечно, что такое человек. человек именно, да. а, а как его корректировать или поправлять, если человек, допустим, специалист, не знает систему человека, да. из чего она состоит, да. какие закономерности, какие связи, взаимосвязи. Визуальной диагностики не знают многие. Вот старые доктора есть, которые э, еще там и до революции, да и в советское время. И вот у меня и супругу тоже приходила, какой-то старый, ну, в советское время еще. Приходила, посмотрел на нее, ой, девочки, иди отсюда, иди отсюда, тебе тут делать нечего вообще. Она, глядя на нее, уже знает, какие проблемы у нее. Может, мелкий, может, что-то, ну, говорит, тебе тут делать нечего, иди домой. Визуальная диагностика, так у нас книга есть «Визуальная диагностика» по пальчикам, по глазам, по посадке, по характеру, как человек спит, как он идет. Ирида, диагностика почему-то вот съехала на ней. Ирида, да, шикарная диагностика вообще, там все показывается. По глазам, что, да, полностью да, можно диагностировать. Все. И каждый орган, каждая система отображается на определенных у нас по каналам. И это, естественно, мы на семинарах учим элементарным действиям проверки собственного здоровья. По биолокации, в конце концов. Да, он, конечно, такой простой, но он... Я пока эффективнее ничего не видал. Но... Даже те же аппаратные средства, которые... Аппараты фолия, ГРВ, накатание и так далее. Их много сейчас выпускается. В принципе, они основаны на эффекте резонанса, то есть отклика. Там или по сопротивлению не Изменение что-то. Где-то черта какая-то есть. Точка отчета. Много таких. Но опять интерпретация. Да, программное обеспечение. Оно дает среднюю картинку. Состояние человека. Среднюю. А дальше что делать? С нашей точки зрения. вот Воздействовать опять-таки на энергетическом, по энергетическом плане. На каналы. Это плохо. Потому что опять-таки в карму можно загнать это дело. И... Если в целом рассматривать человека как духовную, энергетическую, физическую поставить, поработав на духе, по энергетике, и тогда физика начнет восстанавливаться. Правда, она инертная. И твой метод, я считаю, правильный с точки зрения подхода к человеку и с точки зрения целостного организма, и чтобы человек все-таки сам что-то начал делать. Потому что если он ничего не будет делать, смысла в этом нет абсолютно Правильно. точно абсолютно вот, точно. но затрачивая энергию все-таки обмен должен быть и э, как все целители правильные говорят и я вам энергию отдал вы получили вы мне должны энергию ту же отдать чем-то да опять-таки тут финансовый вопрос стоит да, да. Ну, Отдали, прервали. То есть, вы получили и вы отдали все. Вы за счет другой энергии пополнили энергию целителя, который вам энергию дал. Это правильно. Естественно, мера этого определяется каждым человеком своя. Мы готовим к выпуску «Кон, пакон закон» – основные коны И вступительной частью которой является «Вечья покона». То есть, те правила, по которым, как мы видим, должны строиться отношения в обществе между людьми. И в отношении к минеральному, к растительному, ну, к животному да. миру. Как это было прежде. Прежде это называлось вечевое управление или копное право. Но там больше запретов. И даже вот в правде Ярослава Мудроного. И там больше запретов было. А вот как жить надо без запретов? Вот мы пытаемся, и вернее изложили это и будем выпускать книгу и об этом разговаривать, в том числе мы с тобой об этом уже начали да, говорить, да. что это является основой. И если человек будет все-таки пытаться и стремиться жить по-человечески, по совести, да, у него могут быть проблемы, у него могут быть, они возникать, могут быть и кармические проблемы, но хочу напомнить, что чтобы до кармических проблем дойти, надо еще свою жизненную позицию привести в порядок, ведь мы не имеем права вмешиваться в карму. Только сам человек, осознав, может отрабатывать ее на, в этом воплощении, в этой жизни. А если целитель вмешивается в кармические дела, ну, это надо спросить еще, имеет он право на это или не имеет права. Потому что вмешавшись, э, извините, в божественное предназначение тех положительных или отрицательных накоплений, которые у человека есть, ну, не знаю, тут уже каждый берет на себя ответственность сам. Но это моя точка зрения и вот наш опыт. Поэтому, дорогие друзья, я вам всем хочу сказать, что цикл передач о целительстве, о целителях, которые мы будем проводить, мы их будем проводить с определенной периодичностью и вместе с Олегом, и будем рассказывать вам о том, что конкретно можно делать для себя, для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы... Иметь все-таки смысл жизни и цели жизни. Не только связанную с физическим нашим вот мироощущением, но и с более, тонкими, с более тонкими планами связи с богами, с Богом и с совестью, в конце концов, я благодарю тебя, Олег, за то, что ты сегодня нам да, рассказал. Да, приглашайте, мы, будем общаться. мы, надеюсь, будем продолжать наши разговоры на эту тему, потому что это интересно. Это альтернатива современным. Это не альтернатива, я ошибаюсь. Это дополнение к тем методам и методикам, которые использует официальная медицина. Это профилактика. В большей мере мы занимаемся профилактикой. Мы занимаемся... Просвещением, показать человеку, что можно сделать, как можно жить, чтобы быть здоровым. Ну, во верно. всяком случае, Абсолютно. чувствовать себя нормально, и чтобы у тебя была радость душевная, это цель жизни. И работоспособность на благо рода своего, народа в целом, и всего мира, и всей вселенной. Вот я бы на этом с тобой мы, данный разговор... Пока закончили, а продолжим мы его в следующий раз. Благодарю вас за внимание, уважаемые друзья. С вами был Владимир Тюняев, Олег Вовк и Вести Волкон. До свидания.